Подставляйте ладони, Я насыплю вам счастье. Есть источник бездонный, Дождь, грозу и ненастье. Я насыплю вам счастье, Сколько вы захотите. Это все ваши власти, Ну берите, берите. Нет конца и начала, нет границ поперечных Только вы, получая, улыбнитесь сердечно И скажите кому-то просто доброе слово Не лукавствуя мудро, это счастье основа Доброго утра и доброго дня И для тебя, и для меня Счастья, здоровья, удачи во всем Мы еще вместе с вами споем Не жалейте улыбок Не жалейте участия И средь бед и ошибок Вы получите счастье Отдавать его будем Тем, кому пожелаем И даря счастье людям Мы счастливыми станем Подставляйте ладони Я насыплю вам счастье Есть источник бездонный Дождь, грозу и не ненастье я насыплю вам счастье, Сколько вы захотите Это все в вашей власти Но берите, берите Если проснулся, ты улыбнись И поцелуй детей и родных Солнышко светит и хочется жить Радость на сердце с друзьями видит.